А вот в себя инвестировать лучше всего в самом начале. И только потом все остальное. Ведь если дать человеку рыбу, то мы его обеспечим едой на один день, а если человека научить ловить рыбу, то он будет обеспечен едой на всю жизнь. Так и тут. Роль рыбы играют деньги, а роль умения ловить рыбу – финансовая грамотность. Так что читайте психологию и финансовую грамотность и никогда не останавливайтесь в своем развитии.